Дверь закройте, Чего делать? делаете? сюда, господин, машину за 5 километров, берите, да. пожалуйста, здесь твою лорчость до секунды не надо заручить. Я сейчас разобью. Опачки, опачки. Сейчас все это увидим. Сейчас все это будет снято. Сука, блять, а. Сочи створить, да? Это редко же Так, руки. Слушайте, вы пожалеете, мы с телевидения снимаем Парина, на мосту. Сейчас, сейчас Парин, у вас будут что? большие проблемы, я серьезно вам говорю. Парин, я тебе вам вы я ничего не вы видели, представились, вы, документы нет? не показали. Вы, вы сейчас превышаете полномочия, у вас я будут превышаю, очень превышаю, большие полномочия. проблемы. Я вам брать все все будет, Это вместо показано вместо в виде машины. запись в прокуратуре. Чего? Это все будет показано в прокуратуре. Все ваши действия. Все, Готовьтесь. Набери, Документики сначала вы покажите. За Документики покажите. Вы покажите документы свои. Нет, вы должны сначала. Подошел человек Текст я не знаю, кто это такой. Полиции Покажите уберите, документы. Войска, будьте любезны. Я не водитель сейчас, я пассажир. Машинку добираем, господин Древни, задел. Пожалуйста, вызывайте эвакуацию. Вы а вот ваши действия как берите, будут оспорены? А вот машина, видите, стоит? машина. Машину, видите, стоит. Нельзя завещать, русская, понимаешь или нет? Специально полоса для общественного транспорта. Берите, пожалуйста, машину. Будьте Вы эту машину видите? Вот спереди, которая Берите стоит. Отсюда. Секунду, можно вот вас... Эту Здесь машину вас. спереди, видите? Которая стоит. Видимо, мы сейчас потом будем грузить. Я понял. У нас эта машина ДТП. Господи, я сейчас ваши права заберу, пойдете да? в суд забирать права. Серьезно, что ли? Все, да, серьезно. Уберите машину, пожалуйста. Вот Может, покажете свой документ сначала. Берите машину отсюда. А на каком основании? Документики. Вы должны протокол составить. Да, составлю протокол. такой водитель. Давайте протокол составим. Вы свои документы покажите сначала. Пожалуйста. Документы покажите. Убираю, в развернутом месте. Нормально вам объяснить. Но вы стучите Я по машине палкой, пытались, Ру, снимаете, пытались а открыть машину силой, ее повредить. Вы превышаете свои полномочия. Я за свои слова отвечу перед судом. Я понимаю, что вы ответите. Все, документики, будьте любезны. Для Сначала вы свои покажите. Документики, товарищи. Сначала товарищ. вы свои покажите документики. Пожалуйста. Я не знаю, кто вы такой. Капитан полиции. Не посмотрю, надо стучать документик. палка по моей машине. Я даю две минуты, что машина не поправит. Не боится, что ряд выставил, заявил, заявил, заявил, заявил, На каком основании? Задний патолевец сотрудника полиции, предполняющий служебных обязанностей. А что я не поменялся, Вас, а, а где, отсюда? откуда знаю, что вы сотрудник полиции? Вы в желтом комбинезоне. Чего? Были. Откуда я знаю, кто вы? Это вы в желтом комбинизоне. Вы не представили. Вы знаете, Пойдемте. вы уже я нарушили нас... закон. Ну, буду, вы нарушили вы. уже закон, вы уже будете в прокуратуре все эти данные буду о вас. Прокуратур. Все, Максим, берите, пожалуйста. Я вам серьезно говорю. Я серьезно говорю, я, серьезно да. говорю. я сейчас за ней не вы целый Сейчас, Саму секунду. Пилите.